В 2013 году я начала работу над своим фотопроектом, который назывался Материнская любовь. Я уже рассказывала об этом в своем блоге, многие из вас об этом знают, что этот проект был основан на одноименной книге Анатолия Некрасова, которая так и называлась Материнская любовь. И рассказывала она о такой сфере нашей жизни, о которой на самом деле часто... Не принято говорить, потому что это не про такую святую, всеобъемлющую, какую-то идеальную материнскую любовь, которую принято боготворить, считать даже какой-то святой, да, что в этом нет ничего мрачного, никакой обратной стороны. Но эта обратная сторона действительно есть. И эта книга меня потрясла тем, что она очень четко на самом деле описывала то, что на тот момент происходило в моей жизни, с моей собственной мамой. И эта книга очень-очень сильно на меня повлияла, помогла нам с моей мамой разрулить наши отношения. И у этого проекта, который я сделала, у него случился огромный резонанс. Как я читала эту книгу, я просто делала кучу заметок на полях и некоторые фразы, которые я в этой книге видела, я достаточно буквально воплощала в жизнь. И дальше, что случилось, этот проект действительно стал вирусным по всему миру. Я хочу вам сейчас показать просто пару публикаций, которые я бережно храню. Это китайская газета Vision Weekly, которая выходит просто сотнями тысяч экземпляров в Китае. Американские газеты, журналы. В итоге работы из этого проекта даже оказываются уже на обложках разных книг. А, и меня это просто поразило, этот эффект такой разорвавшейся бомбы. Я почувствовала, что эта тема действительно безумно актуальна и до сих пор остается актуальна. И сегодня я очень рада, что ко мне в эфире присоединится автор этой замечательной книги, психолог Анатолий Некрасов. Анатолий Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Аня, здравствуйте! Здорово, здравствуйте. что вы присоединился! Я услышал представление. Да, история действительно уникальная. И, главное, с замечательным итогом, правда же? Вы знаете, это совершенно точно. Когда ваша помощница прекрасно мне написала, я так поняла, что она услышала мое выступление на конференции Инстапрожектор, где я выступала, и я там показывала часть работы с проекта, и она говорит, вау, обалдеть, давайте мы организуем вам эфир. И меня это очень, конечно, порадовало. Аня, действительно, вот вы рассказывали, что на вас произвело это впечатление, эта книга, наверное, потому что в своей жизни тоже столкнулись с этим явлением. Да, и вы только... знаете, это, это было очень интересно, потому что действительно у меня с моей мамой были достаточно сложные отношения в какой-то момент, когда я была подростком, и случилось так, что мы пошли к семейному психотерапевту, это был мой первый в жизни вообще опыт, связанный с психологией, и этот прекрасный человек посоветовал нам прочитать эту книгу. Он говорит, сначала прочитайте по отдельности каждое. И на следующем сайте мы с вами обсудим. Мы так и сделали, и что меня поразило, что мы увидели там абсолютно разные, разные вещи. Но мы обе были очень глубоко впечатлены. Вы знаете, с этого момента между нами родился какой-то впервые откровенный такой хороший диалог, и все пошло действительно на, на улучшение. Поэтому эта книга действительно большую, большую роль в моей, в моей личной жизни сыграла. Это правда. Скорее всего, все таки эта книга смогла как-то вас немножко дистанцировать друг от друга. И это позволило вам уже начать более самостоятельную жизнь в перспективе. Да, сто процентов. Когда ты вдруг видишь же со стороны вот этот взгляд, да, когда ты вдруг понимаешь, что на самом деле в твоих отношениях происходит, да, когда это действительно взгляд со стороны. Это очень помогает, потому что когда мы действительно вот так вот впритык, да, со своими <смех> проблемами, там, или с человеком, с которым это происходит, ты действительно не можешь рассмотреть, да, действительно, эта дистанция, она абсолютно необходима. А, вы знаете, я сегодня, на самом деле, ну, хотела на другую тему с вами немножко поговорить. Я думаю, что мы можем немножко, конечно, углубляться в разные направления. Я просто читала вчера с огромным удовольствием весь вечер ваш блог, смотрела, какие темы вы вообще сейчас освещаете. Мне очень интересна тема мужского и женского, вы знаете, потому что у вас сейчас очень активно это обсуждается в блоге, у вас есть мужской клуб, насколько я поняла, поправьте меня, если не так, и женский клуб. И мне кажется, это такая очень сейчас интересная возможность поговорить немножко о мужском и женском в таком современном контексте, но в достаточно глубоком да, таком понимании, потому что сейчас столько очень разных мнений да, по всем этим вопросам. И я как человек, который год назад я развелась, и сейчас ну, я лично в таком поиске да, ответа на вопрос, что вообще такое да, для меня хорошее отношение, что такое мужское, женское. И я знаю, что вокруг этого очень много, с одной стороны, спекуляций каких-то совершенно... Ну, я уверена, что вы лучше меня все это знаете, это ужасных а, там не знаю, курсов а, там, по, там, не знаю, как правильно, значит, соблазнять, там, манипулировать и вот это все. А, очень, очень не хватает какого-то глубокого и хорошего разговора про это. Но в то же время современное. И вот позвольте я начну... Вы не, вы не против, во-первых, такой, да. такой темы? Конечно, конечно же. Это же моя тема. Прекрасно. А, давайте, знаете как, вот если позволите, вот такая водная если мы за основу возьмем то, что мы все-таки живем в 21 веке, да то есть мы уже не говорим о том, что, не знаю, там, женщина на кухне, то есть мы берем двух людей, которые а, современные, у каждого свой какой-то путь, свое там, занятие, там карьера, тем не менее меня очень интересует э, ваше мнение. Вот все-таки вот это понятие мужская, женская энергия или вот мы можем это назвать, наверное, как угодно, да? То есть ну, мы, мне кажется, все понимаем, что что-то все-таки в этом есть. Вот как вы как вы это понимаете? Вот мужское и женское? Вы знаете, вы ставите очень глубоко вопрос и верно и именно с энергией. Дело в том, что именно мужская и женская энергия лежат в основе всего, всего в этой жизни, начиная от рождения ребенка и кончания рождения звезд. То есть это вообще космическое явление. Две эти энергии созидательные. Они живут во всем пространстве. Это и в животном мире, и в растительном они проявляются, и в космосе, и на Земле, и, конечно же, в человеческих отношениях. Uh -huh. то есть все пронизано взаимодействием этих двух энергий и нет другого варианта для творения именно этот вариант творения и он присутствует во всем поэтому э, вот надо начинать с этого что uh -huh. это естественный природный процесс взаимодействия двух энергий мужской и женской yeah. это творящие энергии жизни вы знаете, мне кажется, где происходит, ну, вот та проблема, которую я в своем окружении вижу, да, что происходит как будто некое искажение понятий, и люди в, ну, так называемой женской энергии, не разбираясь, вот на мой взгляд, глубоко, что это такое, вот мне очень интересно будет в это с вами углубиться, но не разбираясь глубоко в этой теме, происходит подмена понятий, что как будто, знаете, это обозначает какое-то подчинение, да, что это какая-то слабая позиция, что а, женщина, ну, вот знаете, как иногда там принято говорить, что вот ты как будто там угождаешь как-то, вот такая ты вся нежная, мягкая, и как будто в этом какое то понимаете, да, подчиненная позиция возникает, что совершенно ну, не должно быть да. так. Конечно. Мне интересно, что, что на самом деле вот вы, скажем, подразумеваете под этим. Дело в том, что а, вот в этом взаимодействии двух энергий, мужской и женской, mm -hmm. подразумевается обязательно равенство, полное равенство. Только в этом случае это взаимодействие а, творит а, действительно а, качественный продукт. От ребенка до звезды. То есть mm -hmm. все очень качественно. Когда они равны, когда нет превалирования одного на другим, тем более давления какого-то, насилия mm -hmm. и так далее. То есть это обязательно равное взаимодействие. Uh -huh. вот, если говорить об энергии, то только такое взаимодействие uh -huh. называется творящим. Uh -huh. Поэтому все остальное это искажение, искажение в умах. И мало того, я скажу, что у нас начиная с 30-х, даже 20-х годов 20 -го века, началось сознательное искажение и внесение в общество других ценностей, сознательное. Причем, вы знаете, расскажу короткую историю, возможно, кто-то из аудитории видел ролик, снятый с Рокфеллером, с последним Рокфеллером, который разбился на самолете несколько лет назад. вот Он дал интервью, и в этом интервью его товарищ, режиссер, снимавший этот ролик, спрашивает, говорит, я не понимаю, вы же умеете считать деньги, зачем вы... Занялись эмансипацией и вкладываете вот с 30-х годов и вкладываете туда так много денег, в журналы, в фестивали, в киноиндустрию создали специальную и так далее, и так далее. То есть вы все делаете для того, чтобы женщина стала вот такой эмансипированной. Он говорит, как мы как раз умеем считать деньги, поэтому мы это делаем, потому что мы таким образом увеличили количество рабочих рук в два раза и снили, снизили стоимость рабочей силы. Это раз. Во-вторых, мы вышли, женщины вышли в активный режим, они стали активно страховаться, а все страховые компании – это наши. Здесь мы тоже получаем прибыль, но главное, это, говорит, даже не в этом. Мы через эмансипацию женщин, мы разрушаем семьи. Эмансипированная женщина не может создать счастливую семью. А это позволяет нам легко управлять людьми. Это я слышал реально. Можете посмотреть этот ролик и увидеть э, эти слова. То есть Рокфеллеры сознательно, и не только Рокфеллеры, сознательно вкладывали в эту тему и всячески ее динамили. Так что это серьезный вопрос, э, который сейчас проявлен очень сильно и проявлен в разных сферах взаимоотношений мужчины и женщины, вы знаете эту эти сегодняшние тенденции. А, поэтому... <смех> да, вы, вы, я, знаете, я, я я читала некоторые ваши материалы на эту тему, поэтому я знаю, что, может быть, у нас с вами где-то может быть, довольно сильно расходится мнение в, этих, ну, в таких более общественных, в общественной, может быть, плоскости. Хотя, может быть, и нет, да, потому что для меня, например, ну, очень важна, как бы, позиция, что женщина, любой человек, да, может и имеет, безусловно, право, да, строить любую карьеру, какой он хочет, быть свободным в любых своих гражданских, общественных и так далее проявлениях, я думаю, что это очень важно, ну, для меня это очень важная, конечно, позиция. И как раз вот мне здесь тоже вот это важно обсудить, почему я с этого начала, да, что, безусловно, это... Ну, и, и мне кажется, что, исходя из того, что, ну, насколько я понимаю, что вы писали тоже про предназначение человека, как важно его реализовывать, я так понимаю, что вы конечно, не против, да, то, что любой человек строит свою карьеру, там, бизнес и все, что угодно, да. Но конечно. мне как раз очень интересно вот в это углубиться, и тогда, если мы с этим согласны, то где же наступает, эм, понимаете, да, вот этот баланс все-таки мужского и женского, тогда в чем он проявляется? Если все-таки мы согласны, что и женщины, и мужчины э, могут реализовываться и это делают, это правильно, да, в обществе, в карьере, там, в чем угодно, где наступает э, вот эта разница этих энергий и в то же время их равенство. То есть можем ли мы чуть подробнее описать, что же это за такие мужские и женские свойства, исходя из этого? Вот вы упомянули э, тему предназначения. Uh -huh. Действительно, э, нужно начинать с этого. Нужно начинать с этого. Uh -huh. Потому что мы все приходим на Землю с определенными задачами. Каждый приходит не просто так вот бухт, плюхнулся на землю, чем заняться, ну вот, и так далее, начинает искать. Нет, у каждой каждый приходит с определенной программой в этой жизни. И поэтому найти вот этот свой путь, это значит ну, идти по жизни классно, счастливо, радостно. Даже не задумывайся о, тех, о всех вещах, о которых мы говорим. Об этих вещах нужно говорить. возникает необходимость говорить тогда, когда возникают проблемы. А когда их нет, ну, живешь счастливо, да и все. Все, на, да. этом, на этом эфир можно закончить, я считаю. Ребята, да. идем. Мне, кстати, очень откликается то, что вы говорите. Я видела, у вас даже есть своя пирамида, да, которую вы назвали «Пирамида ценностей». Да, или поправьте меня, как она у вас называется. «Пирамида предназначения». Предназначение, да. И мне безумно откликнулось то, что у вас там на самой верхушке, на самом-то деле, как раз не то, о чем вы постоянно Раз от раза говорим, да, что так, как мне найти, чем мне заняться, как мне найти свои какие-то проявления в творчестве, в обществе. А вот что же тогда вот, на самое важное. Да, вот хорошо, что вы видели эту пирамиду. Ее, кстати, можно сегодня уже увидеть. Сегодня у меня вечером будет mm -hmm. марафон, бесплатный марафон, для вот как раз по этой теме. Классная. Кого заинтересует, может эту пирамиду mm -hmm. увидеть и взять себе на вооружение. Потому что она много объясняет. Как раз вот эту вершину пирамиды, где действительно все закладывается на последующую жизнь, эту вершину пирамиды практически никто не знает, не обращает на это внимания. А это главное, это главное. Вот на этой вершине все и свершается. И что же там сможете с нами поделиться? Да, понимаете, вот приходит на Землю душа. Давайте будем рассматривать пока, что она приходит сейчас пока не без полового признака. Mm -hmm. То есть она просто идет душа на землю воплотиться и что-то совершить. Так вот, ее главное предназначение души каждого человека, каждого, независимо независимо от национальности, там, вероисповедания, географии, прочей, расы и так далее. Независимо от чего. У каждой души, обратите внимание, есть главное предназначение. Жить счастливо, прожить счастливо на этой планете. И, причем, обязательно поделиться счастьем. То есть не просто жить, но и делиться. То есть тем самым делать эту землю счастливой. То есть жить счастливо и делать эту землю счастливой. У каждой души, мужчина, женщина, неважно. То есть это у всех одинаковая задача. И вот многие это не понимают. Даже не обращают внимания. Просто я хочу быть счастливым. Это не просто хочу, это твое предназначение, это главное предназначение в жизни. И тогда все то, что не соответствует этому пути быть счастливым, надо отметать. Надо не идти туда, что не делает тебя счастливым. Это простой тест. Уже на каких-то перекрестках он поможет точно определить путь. Ну, кстати, даже уже одно это, то, что вы сказали, действительно я согласна, что мы часто об этом забываем. И мне кажется, мы забываем здесь о двух вещах. Что, во-первых, это не пассивная какая-то позиция, да? что вот счастье со мной как-то должно случиться, да? Что это ну, глагол, да, тоже в -то смысле. Да. что это деятельная такая да. позиция. Это да. Обязательно активная позиция. Активное счастье это активная да. категория. И ее надо формировать, ее надо, надо реализовывать как я говорю, надо ходить счастливой стороне жизни мне, мне кажется что вот где то тоже искажение происходит что нам все время кажется что нам для того чтобы вот это реализовать чтобы быть счастливыми или счастливой нужно не знаю, заработать денег ну кому что не знаю, создать вот такую вот именно такую семью из рекламы майонеза да? что мне нужно сделать вот это вот то ну что путешествовать что угодно да? хотя на самом деле это очень интересно то что вы говорите что вообще-то подожди подожди это как раз по Потом, да? Это все а, потом. Это будет вытекать, даже... вытекать из того что ты определяешь именно такую жизнь ты выбираешь именно такую жизнь я выбираю счастливую жизнь поэтому смотрите вот даже какой-то религиозный путь а вы посмотрите он создает вам счастье или нет то есть и любая, любая деятельность это создает вам счастье или нет то есть нужно смотреть на этого именно вот так и тогда, когда ты выбираешь каждый раз счастливую дорогу, ты туда и придешь. Ведь как мы думаем, так мы живем. Если у вас заложено в голове, что быть счастливым – это ваше предназначение, и по-другому вы не можете жить, кроме как счастливо, то так и будет. Это, это очень здорово, ребят, мне кажется, если вот вы несколько даже вы с разных сторон эту мысль покрутите, а, потому что <с> я как человек, который тоже периодически, ну, мы все, мне кажется, иногда нас заносят куда-то. Вот у меня сейчас такая тема денег тоже активная в жизни. И иногда вот приходится прям сознательно напоминать, подожди, подожди, это когда ты заработаешь еще там x10 к своему доходу, это ничего не изменит, это такая иллюзия, да, вот, которую очень сложно из своей головы, как бы достать. Но вот чтобы вы все-таки ответили человеку, который скажет, нет, ну подождите, Анатолий, мне сначала надо вот, заработать, э, жить в хорошем доме и что-то еще Я не могу, я не могу сейчас быть счастливой. А, вот это вот самое большое заблуждение это морковка, которая тянет людей в тупик жизни. Идя за этой морковкой, вот мне нужно заработать, мне надо построить дом, там, родить сына, посадить дерево. То есть вот это вот все в конце концов человека приводит к тому, что он к 40 ближе или после 40 уже перест... он оказывается в тупике жизни. У него Какие-то проблемы по здоровью, там, в семье, в отношениях, с детьми, финансах. То есть обязательно начинается нарастать этот комп, который в конце концов приводит к старости и преждевременному уходу. Потому что меньше 100 лет, это а преждевременный уход. Поэтому это все, друзья мои, это просто иллюзия, это заблуждение. Я сам шел таким путем до 40 лет, пока не уперся в стену. И понял, был там директором завода, там у меня было все, и яхта на Черном море. Вот, но потом я понял, что это тупик. И я действительно оказался в тупике. Оказался, получил болезнь, которая, в общем-то, меня уводила из жизни. Пришлось заняться поиском другого пути. Хорошо, что я вовремя нашел его. И пошел по другим путем. А другой путь как раз об этом. Так вот, быть счастливым. Да. Независимо ни от каких условий. Потому что счастье вообще формируется в тебе. Когда ты в сознании своем закладываешь вот этот образ, я пришел сюда, чтобы быть счастливым, это обязательно будет формироваться в твоей жизни. Как мы думаем, так мы живем. Жизнь это просто ксеркс, который размножает то, что у вас в голове. Хочешь mm -hmm. деньги? Да, будут деньги, но тогда извини. Здоровье, семья, там, дети, это может быть под вопросом. Но когда ты говоришь, что ты хочешь стать счастливым полноценно, то все эти категории раскроются, все эти категории будут звучать, действовать, и причем вот в этом направлении, направлении счастья. Uh -huh. Так что это, у нас самое больное место – голова. Вот здесь все ответы. Сто процентов. И, значит, получается, что это у нас самая верхушечка пирамиды. И тогда, если мы все-таки находим в себе силы да, сфокусироваться uh -huh. на этом, то тогда дальше куда мы? Вот идем? тогда как раз тема, которую вы сейчас подняли – мужчина uh -huh. и женщина. Вот на второй позиции в этой пирамиде, сверху, вот, с вершины пирамиды, вторая позиция, это как раз позиция мужчины и женщины. То есть здесь мы уже разделены по половому признаку. И это не просто так. Не просто так ты пришел мужчина или женщина. Это за этим опять же твое предназначение. То есть быть мужчиной и быть женщиной это предназначение, это второе по значимости предназначение. Первое ⁇ это быть счастливым и делиться счастьем. А второе ⁇ быть мужчиной, быть женщиной. Причем с ярко выраженными качествами. С ярко выраженными качествами. С четким проявлением мужских и женских качеств. Вот посмотрите, уважаемые наша аудитория. Вот многие живут, вот посчитайте просто на досуге, сколько качеств вы используете в своей жизни, мужчины и женщины. Посчитайте. Я проводил такой опрос много раз и убедился, что более 10 никто практически не имеет. Не 10 качеств. 10 качеств женских, 10 качеств мужских, это очень хороший показатель. Обычно гораздо меньше. А мужских качеств более 100, а женских качеств более 200. Представляете, какие ресурсы есть в женщине, какие ресурсы есть в мужчине. И вот вы а пишите, можно я да? сразу здесь уточняющий такой вопросик? Я, наверное, я не весь список видела, но вы перечисляли тоже в некоторых своих постах ряд различных качеств. Я сейчас могу не, ну, не точно цитировать, но, к примеру, да, вот среди мужских качеств там были там и щедрость, и доброта, и разные, да, разные такие качества, которые мне лично кажутся в том числе ну, общечеловеческими, да? И мне здесь интересно. Согласны ли вы, что все-таки в каждом человеке есть ну, самый разный такой микс, да, разных качеств, и в, в том числе, может быть, мы сейчас к этому подойдем, и в том числе и в мужчине, и в женщине есть же, ну, и мужское, и женское, просто в, разное, в разных, это же спектр, да, это же не бинарная такая история, да, и мы можем да, на этом спектре да. эм, в разных, ну, в общем, путешествовать по этому спектру, да, также, наверное... И с качествами, то есть вот эти разграничения по, ну, условно спискам качеств, это скорее там для удобства, чтобы куда-то сфокусироваться, или как это работает? Вы правы, многие качества, они проявляются и у мужчин, и у женщин. Но есть акценты, есть акценты. У мужчин эти акценты направлены на деятельность, то есть, извините, но... Изначально мужская особь была создана именно для деятельности в большей степени. Так вот, многие качества, которые несут мужской оттенок, они более динамичные, более действенны. Mm -hmm. сейчас, сейчас мы видим, что женщины легко осваивают эту, эту сторону качеств. Mm -hmm. То есть они тоже в свою жизнь вносят очень много действий очень много деятельности. Но, но, женский аспект ⁇ это аспект состояния. Если мужской аспект ⁇ это действие, то женский состояние, ее главная реализация, главный творческий процесс направлен на обретение состояния. И вот это состояние ⁇ это как атмосфера, в которой мужчина может действовать. А может, а если нет атмосферы, то он и не действует. То есть без женского вот этого аспекта, без женской энергии состояния, без этого состояния, он перестает быть мужчиной по-настоящему. Поэтому я, например, вы знаете, сейчас одну заметочку сделаю. Например, я знаю, я исследовал эту тему и знаю много примеров, когда женщина одна воспитывает мальчика, мальчика, если она проявляет набор именно женских качеств, женских не мужских, она легко мальчика, из мальчика делает мужчину. Мужчина автоматически, то есть мальчик автоматически на женских энергиях, не материнских, а на женских энергиях матери, он превращается в мужчину. Легко, потому что это естественный процесс, природный процесс. Нельзя против природы идти, можно получить проблему, что в большинстве своем и происходит. Анатолий, вы знаете, я, с Саша, позволением просто прокомментирую, потому что я даже специально выключила комментарии, потому что я просто представляю, что среди а, большого количества моей аудитории, которая а, очень, а, может, может может быть, не согласна да, с рядом вещей, о которых вы говорите, я просто не хочу сейчас на это отвлекаться, поэтому даже специально выключила. Я просто мне, мне, мне важно прокомментировать, а, что мне сейчас как раз очень важно постараться углубиться вот в эту точку зрения, то, что вы говорите, да, про вот женскую энергию, про вот про все, что вы сейчас сказали пытаясь, знаете, немножко так переложить на то, что я в то же время, ну, вот как вы сказали вначале хорошо про ощущение счастья своего пути, где я знаю, что мне важна деятельность, что это тоже, я это очень ярко ощущаю, как тоже свою такую миссию, творческие проекты, проявления и так далее. И мне как раз сейчас очень интересно вот то, что вы говорите, так немножечко перекладывать на то, как, ну, я говорю я, но я имею в виду достаточно большое, на самом деле, поколение, в том числе женщин, которые очень-очень тоже деятельные, активные, как мы можем как бы это тоже использовать потому что я тоже я, тем не менее я чувствую что все-таки в этом есть много много чего да очень ценного да, и хорошего потому что я тоже чувствую да вот эту динамику этих энергий и моя такая жизненная сейчас задача в том числе вот в отношениях да, как-то с этим что ли совладать, понять хорошо какая же она моя женственность которая а будет, тем не менее, как бы, ну, современный, назовем это так, да, который будет отвечать тому, не то, что отвечать, да, но все-таки общество, в котором я живу, где я хочу проявляться, развиваться, но, тем не менее, найти вот этот вот это какую то свою да, вот свое понимание женственности. И поэтому мне очень интересно чуть подробнее даже, да, вот то, что вы говорите в вот, этом состоянии, да, если мы сейчас попробуем убрать из этого контекст, что мужчина... Ну, потому что я согласна, это же баланс, да? Если мы проявляем больше вот того, что мы сейчас попробуем описать, что это за состояние такое женское, да? То вот этим... Ну, то, что мы называем мужскими качествами, да, активность, деятельность, оно просто начинает больше проявляться, но ну, просто из-за баланса, да? <клес> Интересно, если мы сейчас уйдем немножко из контекста, что мужчина начинает сильнее проявляться, то как сама женщина даже в своем творчестве может это использовать. Так, я, я не знаю, я... понятен ли мой можно... комментарий. Извините, что, что так долго. Ну, даже... Да, я, кажется, уловил. Аня, я прежде, чем ответить на вопрос, я немного дам информации вашей аудитории. все таки это на большей степени ваша аудитория. И я понимаю ее. Я Мне уже 71 год, я прожил очень большую жизнь очень активную и многоплановую. Я совершил кругосветное путешествие. я пожил в разных странах, в том числе в Европе, в Австрии, в Норвегии. Я изучал тему семьи, тему отношений мужчин и женщины в разных, разных народах, даже в разных расах. И поверьте, мне эта тема очень хорошо знакома. И я везде, и имейте в виду, я везде нашел подтверждение тому, что именно гармоничное взаимодействие ярко выраженных мужских и женских энергий, ярко выраженных, mm -hmm. еще раз повторяю, не унисекс, а именно ярко выраженных, создает самый высокий уровень эффективности реализации как женщины, так и мужчины. Mm -hmm. Она может Вот это быть... очень важно, я просто хочу это зафиксировать, да, что реализация как женщины, так и мужчины, это важно. Да. Это очень важно отметить. Потому что если она ярко, ярко раскрыла свои, ну пусть хотя бы 50 качеств, это, ведь каждое качество – это ресурс. Открывает ее новые ресурсы, новые горизонты, развивает ее, и она видит свое предназначение уже объемно и детально, и цель, целенаправленно идет в этом. То есть она добивается гораздо большего, если она раскрывает женские качества. Потому что это ее суть. И в этой сути заложена ее энергия, ее, ее перспектива. Поэтому э, нужно идти в этом направлении. Ярко раскрывать женские, ярко раскрывать мужские. Угу. И вот на этой поляризации, на этой поляризации, вроде бы поляризация может создать напряжение. Нет, на, здесь как раз возникает удивительный резонанс. Удивительный резонанс, такая синергия, которая приводит ну, замечательным результатом. Угу. Вот вы знаете, э, э, Аня, я посмотрел ваши тоже и посты, и материалы, и, и немного познакомился с вашей жизнью. Прошу прощения, но я хочу сказать, что вы э, не нашли свое предназначение. Вот это, знаете, это мое видение, и ни в коем угу. случае его не... Э, Нет, очень, это очень интересно, если готовы поподробнее прокомментировать. Да. очень интересно. Да знаете, я вам приведу вот такой простой пример, чтобы вы понимали, насколько это... Вот Дмитрий Хворостовский, знаете этого mm -hmm. певца, вот пожалуйста, он прекрасный певец, весь мир, как говорится, у его ног пел все, таки, такой талант, mm -hmm. и вдруг умирает в, 20, ой, в 50 с небольшим лет. Почему? Потому что он не нашел свое предназначение. Это было не его главное предназначение. Да, петь он мог, и классно и все, но это не главное его предназначение. Так вот, у вас у вас классно все, но это не главное ваше предназначение. Так. Хорошо. А как бы вы описали? Я не знаю, если вы готовы мне что-то сказать, я буду очень благодарна. Если нет, то может быть какая-то, для что для всех будет полезна. А как, какие тогда критерии, на ваш взгляд, да, вот как человек может почувствовать, да. что все таки это, это действительно то самое? Да. Вот знаете, вот, вот а теперь я вернусь и постараюсь ответить на ваши вопросы. Как раз вот эти три, три позиции на вершине пирамиды, они позволяют, позволяют и подойти очень близко к своему предназначению. Очень близко. А может быть, даже сразу ее найти. А третью мы не назвали, третью да. ступеньку на это. Она очень простая. Очень простая. Предназначение третье, главное предназначение каждого человека. Каждого человека. И мужчины, и женщины, и вообще всех э, народов. Это построить уважительные, добрые, дружеские отношения с каждым встретившимся человеком. Построить... Добрые, уважительные, дружеские отношения с каждым встретившимся человеком. Вот если убрать в вашей жизни, в жизни каждого, убрать э, негативные какие-то отношения, напряженные отношения, согласитесь, как ваша жизнь изменится. Сколько счастья и радости появится. Потому что как много отнимают всякие трудности, напряжения, э, тем более если конфликты с окружающими а если это убрать то это вообще супер то есть вот это третье третье предназначение и вот эти три предназначения они как знаете как мощнейший тест позволяют протестировать все что вы делаете все что вы делаете буквально это делает меня счастливым например что-то надо принять какое-то решение делает да я поделюсь этим благодаря этому с окружающим миром я то есть я помогу миру стать более счастливым да Дальше. Я стану в этом процессе более женственной или более мужчиной, мужественной? То есть, стану или нет? Задумались. Дальше. Третий. А это позволит мне построить замечательные отношения. С самим собой, с родственниками, с родом, с противоположным полом, в семье, в социуме. То есть, весь спектр отношений. Понимаете? Да, Здесь то есть получается, что мы, ну как бы, чтобы мы ни делали, не знаю, там любой там проект, отношения, там все что угодно, мы сквозь призму вот этих трех аспектов рассматриваем. Да? Вот это, это хороший инструмент, это, друзья, очень такой действенный простой инструмент. Посмотрите на все, что вы имеете, все, что вы делаете, чем занимаетесь, где вы живете, с кем вы живете. Вот посмотрите через призму этих трех трех предзначений. И вы mm -hmm. увидите объективную картину. А дальше уже принимайте решение. Mm -hmm. а, и правильно ли я вас понимаю, что в вашей системе вот, ну, так, вид деятельности, профессии, то есть это уже как бы вторично, и это не столь ва важно, да, получается? Вы знаете, когда вы... Ведь а, в жизни есть так называемая красная линия или миссия, mm -hmm. миссия которую, с которой ты идешь по жизни. Но миссия может реализовываться через что угодно. Uh -huh. Понимаете? То есть уже yeah. форма реализации – это дальше, это глубже. Uh -huh. И причем на каждом этапе жизни они, эти э, предназначения могут меняться. Вот эта форма реализации может меняться. То uh -huh. есть у вас, вот сейчас, на, почему я так вот сказал, то что у вас пришло время вам изменить э, форму реализации вашей uh -huh. миссии. Понимаете? Миссия, может быть, и выдерживалась, но это надо внимательно смотреть, так сколько я не могу, вот. выдерживалась, но она требует какого-то какого апгрейда. Это очень, это очень интересно на самом деле, потому что мне кажется, что многие люди ну, сталкиваются да, с какой-то ситуацией, но вы немножко описали... В своей жизни, да, что у вас, вы зашли в какой-то тупик, да, скажем. И я думаю, что многие тоже иногда ощущают на каком-то уровне, что, слушай, что-то, ну, какие-то звоночки, да, что либо надо что-то поменять. Может быть, раньше это работало, это действительно реализовывало, да, какую-то мою миссию или то, что я ощущаю как свое но что-то что не так. А как бы вы описали, вот, как эти звоночки все-таки расслышать? Потому что иногда сложно тоже отличить. Это какое-то... Может быть, это просто препятствие какое-то. Может, надо немножко постараться, и все будет хорошо. А, или действительно надо что-то менять? Вот, чтобы вы посоветовали? Ну... Äh, вот... самое Самое простое, чтобы вот... Самое простое, что можно сделать, чтобы слышать вот эти звоночки, как вы говорите, тонко воспринимать. А что это звоночки? Это подсказки души. Душа же составила нам маршрутную карту. И если мы отклоняемся, то вот возникают вот эти звоночки. Uh -huh. Так вот, как слышать эту свою душу? Ее слышать надо, подготовив тело. То есть надо делать, тело держать в чистоте. Я имею в виду здоровый образ жизни, там, питание, оно... Uh -huh. очищает тело и делает его восприимчивым к этим тонким энергиям. Надо голову, сознание <свят> иметь а, тоже в хорошем состоянии, как можно uh -huh. меньше негатива, больше позитива, uh -huh. больше радости. Вот здесь вот, вот тема, если вы закрепите в своем сознании, что вы имеете главное предназначение в жизни быть счастливым и делиться счастьем, поверьте, у вас сразу... Буквально сразу просветление в голове пойдет, и энергии души mm -hmm. уже, вот эти звоночки станут более четкими. А если вы еще mm -hmm. и второе призначение, когда вы четко раскроете с десяток еще, там, или 20 качеств женских и мужских, соответственно, mm -hmm. то вы как раз еще более сонастроитесь, резонируете со своей душой. Понимаете? А, вы, а если вы строите добрые отношения с окружающими людьми, поверьте, еще один шаг. То есть, по сути, вот эти все элементы, о которых мы говорили, они все нас ведут именно к четкому услышанию своей души. Uh -huh. а, то есть, если брать там пример Хворостовского, раз уж мы его затронули, да, то получается, что um... То есть вы сказали, что вот то, что он был таким успешным да, в музыкальной сфере, то есть, реаль... то есть это не было правильной формой реализации его предназначения, так получается? Да. да, огромнейший талант, гений, но гений, как и любой гений, он во многих аспектах жизни гений, гениален. Так вот, он не ту гениальность выбрал, и там помогли родители, услышав его в музыкальной школе, потом поклонники пошли и понесли, понесли его, понесли его туда, вот в конце концов, в могиле. Вот это как раз, вот это как раз очень интересно, то есть особенно, мне кажется, это, знаете, такая как задачка со звездочкой, да? особенно когда у тебя в какой-то сфере что-то получается, и ты чувствуешь, и ты видишь, и, ну, этому есть объективные даже доказательства, что у тебя есть талант в какой-то сфере, даже, ну, особенно когда уже есть какая-то популярность, узнаваемость. А это особенно, да, сложно, мне кажется, свернуть <свёрнуть> Вы туда. знаете, да, но это, это действительно подвиг. Я тоже же. в 40 лет меня развернула именно таким образом. Меня перест... поставили на грань жизни, вот, и пришлось все пересмотреть, и вот тогда я уже выбрал <свят> а, другой путь. Хотя шло все прекрасно в одном <свят> направлении, ну, я чувствовал себя на коне, как говорится. Да, а да. Вот, вот еще известный при... пример – я думаю, известный аудитории тоже очень хорошо. Стив Джобс угу. тоже. Вот фигура интересная. Да. Я вообще вот таких знаменитостей и рассматриваю, потому что о них да. много известно и легко, да. и легко препарировать, что ли, угу. <сх> эту, эту жизнь. Так вот, он, вы знаете, что есть такой рубеж 40 лет, роковые сороковые их еще называют. Это не случайно. Это действительно экзамен жизни. Серьезный экзамен жизни. И вот накануне 40-летие uh, у него обнаруживают рак. Uh, и uh, серьезная такая ситуация, но он uh, гениален в своей, uh, своих способностях и много сделал уже для, для людей, для жизни uh, своей фирмы Apple. И uh, мог бы еще много сделать uh, интересного и полезного, потому что он гениален во многих сферах был. Вот uh, и мир его, душа его решила спасти. И обратите внимание, помните, наверное, эту историю? Его выкинули из его же детища, из его компании, его просто выбросили оттуда, исключили. То есть, чтобы он сменил все, чтобы он пересмотрел все. Мало того, и в помощь дали женщину, любовь, женщина, и выкинули с работы. И вот он, он перестроился вот, на другую жизнь, он, у него была возможность пересмотреть свою жизнь, свое предназначение и выбрать уже новый путь, потому что пришел новый этап его жизни, и вот таким образом судьба вывела на другой этап, да, он немножко в этом состоянии побыл, несколько лет пожил, все классно, все замечательно, здоровье классное, болезнь ушла сразу же, все, потому что он э, ушел вот с того направление, которое уже для него было не его. Вот. Но потом взыграло ретивое, он снова пошел туда, ну и закономерный конец. Понимаете? Вот таких примеров много. И кто еще сомневается? Друзья мои, вот действительно сегодня вечером уже можно послушать вот об этих вот этих трех предназначениях. И расставьте приоритеты в своей жизни, посмотрите, проверьте, продиагностируйте себя. Это ничего не стоит, но это даст вам очень много. Я дарю такие вещи, потому что знаю, насколько сейчас это важно. Сейчас особенно, когда мир находится в таком положении. Да, спасибо вам большое. Я думаю, что это действительно очень, очень важно об этом думать, чтобы ну, постараться не ждать вот таких уже... Это даже уже не звоночек, это такой колокол, да, когда действительно что-то такое серьезное в твоей жизни происходит. Уже, может быть, поздновато иногда даже что-то менять. Поэтому действительно вот эта чувствительность и попытка обратиться да, к вот этим вопросам, которые вы в том числе перечислили, я думаю, что это прям я может, это очень классный прожил. инструмент. Да, я сам это прожил. То есть это мой собственный опыт и опыт очень многих людей, которым я помог. Которые услышали эти звонки вовремя, mm -hmm. обратили за помощью. Мы с ними смогли выбрать верный путь. Mm -hmm. И все. И все пошло замечательно. Все пошло супер. Потому что человек встал снова на свой путь. Я говорю, Звонки появляются тогда, проблемы появляются тогда, любые. По здоровью, по семье, в деньгах и так далее. Mm -hmm. Тогда, когда человек сходит со своего пути, уходит со своего пути. Uh -huh. uh, да, спасибо большое. Я думаю, что, ребят, кому интересно, аккаунт Анатолия, собственно, отмечен у меня в сторис. Вы можете перейти, если вам интересно. Я думаю, что там, там есть а вся вот, эта информация. Да, Аня, а вот uh, ту часть, о которой вы говорили, та часть yeah. пирамиды, как ее называют, тело пирамиды, где uh -huh. все кроется, где все находятся... Вот твои уже реализации. Да, это, да. это большая работа, конечно, это не, не, три марафона, не три марафона, это у меня будет ретрит на Рождество mm -hmm. с 3 по 7 января, онлайн-ретрит. Я такой вот организовал. Mm -hmm. Там уже можно рассматривать тело пирамиды. Но без этого, без верхушки нельзя. Поэтому кто захочет пойти, обязательно посмотрите mm -hmm. вот эти... Три марафона, вот этот марафон из трех дней, он как раз является частью того ретрита. Да, понятно. И я думаю, что уже потихонечку будем двигаться к завершению, но и все-таки, может быть, закончим чуть-чуть еще пощупав вот эту тему мужского, мужского и женского, потому что я как пользуюсь, пользуюсь случаем, потому что я лично просто про себя знаю, что это моя такая сейчас одна из очень больших моих тем для проработки. Кстати, Аня, кстати, Аня я приглашаю вас на этот ретрит. Если у вас будет возможность, то вы сможете бесплатно поучаствовать в этом ретрите. Ой, спасибо вам большое. Да, я, на самом деле я посудовалась, я вам Мы Вы действительно талантливы. Вы... Мы не случай... Наша встреча не случайно. Вот, сегодня. И тогда было не случайно. И вот новый этап. Ваш новый этап да. может начаться. Да? Не, на самом деле, я, я абсолютно верю в такие штуки, потому что а, ну, я вам, я, я честно вам скажу, потому что я, когда ты чувствуешь, ну, такую сильную реакцию внутри, и я понимаю, что у меня внутри так понимается, что я так, я не согласна, нет. А, но в то же время такая, подожди, подожди, нужно послушать, нужно понять, куда это применить, как это в себе переработать, как это сделать тоже своим, потому что мне это тоже очень важно, и я понимаю, что это тоже нормально, да, под себя адаптировать какие-то знания. И я понимаю, что мне, у меня сейчас такой период, что мне нужно как-то заново войти вот в эту всю историю мужского и женского уже со своим <laughs> нынешним видением. А может быть, я думаю, что нам, может быть, сейчас максимально под конец ребятам тоже полезно. Может быть, какие-то вот эти основные качества? Я понимаю, что их очень много, но, может быть, перечислить какие-то основные? Нет, не будем на это время да. Их в интернете, пусть запросите да, да, да. список женских, конечно, список мужских, и по поисследуйте их, посмотрите, примерьте к себе. Но я в конце хочу сказать, что аудитории действительно разные, многие сейчас наверняка ко мне не очень добрые, возможно, относятся за мою позицию, но, друзья мои, еще раз повторяю. Во-первых, у меня большой опыт исследования темы мужского и женского, по всему миру мне 71 год написал 40 с лишним книг но ну, и, и своя жизнь и моя жизнь тоже э, очень богатая на все это и ну и главное я очень люблю вас милые женщины очень и я делаю вообще-то все для вас Мужчина даже говорит вот это женский писатель он все для женщин потому что я знаю что именно женщина ее состояние определяет жизнь. Именно она определяет жизнь. Не только рождение ребенка, не в этом дело, но и вообще все проявление жизни, все, что вокруг нас есть, это вообще-то творение рук женских. Творение женского состояния, женских энергий. Обязательно. Я только так это вижу. Но, кстати, знаю еще одну дам подсказку, друзья. Uh, у многих женщин очень uh, сложный вопрос с отцами. А отец – это мужчина. Uh, так вот, uh, многие вопросы с мужчинами, сложности с мужчинами возникают именно в момент, когда не решены вопросы с отцом. У меня есть видеокнига. Видеокнига mm -hmm. всего 40 минут. Посмотрите ее. Называется «Новая правда об отца». И там вы найдете ответы на многие вопросы. Mm -hmm. тоже. Это тоже вам в помощь. Хорошо. Спасибо вам огромное. На самом деле, я думаю, что мы затронули так по чуть-чуть много разных э, аспектов. Я прекрасно понимаю, что дальше в каждый просто еще можно часами <laughs> копать и копать. Но посмотрим, тебе все не случайно. Я еще обязательно буду поподробнее тоже все изучать. Потом тоже своей аудитории буду рассказывать о своих каких-то открытиях. Потому что честно вам скажу, мне кажется, знаете, вот для меня лично мне не хватает либо какого-то человека, какого-то, не знаю, какого-то инструмента, который бы немножко переводил ну, вот все, что вы даете, да, я уверена, что в этом очень много мудрости, всяких хороших идей, на чуть-чуть вот, более такой язык, который ну, вот моему, условно, кругу женщин, таких действительно очень сильных, очень потрясающих, которыми я очень вдохновляюсь, может быть, чуть-чуть больше подойдет, но тем не менее с пониманием вот всей этой истории, про которую вы говорите. В общем, так что я подумаю, как бы это все так подать. Хорошо. Смотрите, я, в принципе, довольно динамичен. Я могу и перестроиться и под вашу аудиторию. Если возникнут в аудитории ваши желания, мы можем продолжить разговор, и потому что сейчас, по сути, только было наше знакомство, наше да, поиск наших точек напряжения, точек совпадения, созвучия. Поэтому 100%. разговор может быть очень большой, интересный. Тема, да. действительно, тема мужского и женского это на сегодняшний день главная тема да. спасибо большое, на этом будем, будем завершать, Благодарю. очень благодарна признательна, отличного вечера до свидания, до свидания. До свидания.